Меня зовут Конькова Алла Сергеевна. Начинаем наш первый урок. Первый урок – как вернуть свое здоровье, как его сохранить и как позволять себе как можно дольше быть в том состоянии, которое нам нужно. Для этого есть несколько инструментов. Чтобы не пользоваться ни препаратами, ни, не дай бог, обращаться к врачам за операциями, есть естественные методы восстановления такие как иглорефлексотерапия, массаж, фитотерапия, рациональное питание, герудотерапия и дыхательная гимнастика. Все эти способы мы разбираем на наших занятиях, ну и о них есть уже ролики. Вы можете обращаться на наш видеоканал, читать наши лекции и об этих способах узнавать в той мере, в которой это будет вам интересно. Но здесь я расскажу вам о том, как просто восстановить себя, если знаешь, к какой системе ты относишься. Наше здоровье состоит из трех систем. Это дыхательная система, пищеварительная система, эндокринная система. Дыхательная система состоит из четырех меридианов о которых мы тоже говорили на наших роликах, которые включают в себя меридиан легкого толстого кишечника, сердца тонкого кишечника. Все эти меридианы отвечают не только за сердечно-сосудистую систему и за дыхательную систему, но и за физическое состояние и за нормальную работу наших сосудов, нашей выделительной системы и за состояние нашей кожи, волос и ногтей. Более того, дыхательная система отвечает за наш иммунитет. Естественно, когда у нас начинается ОРЗ, то первое, что отвечает за это, это нос. Он показатель того, что у нас мы подхватили вирус, и нам надо как можно быстрее восстановиться. Чтобы восстановиться, вовсе не обязательно использовать ужасные капли, которые приводят к зависимости. Можно поставить, например, пиявок по... Своему золотому треугольнику, о чем мы с вами не будем говорить. Это просто. Надо просто знать, куда их ставить. Далее это пищеварительная система. Это система, которая отвечает не только за нашу пищеварительную систему и за наш иммунитет, но и позволяет нам быть активными, строить планы и достигать их. Здесь четыре меридиана печень, желчный пузырь, желудок и поджелудочная селезенка. Подживодочные сельзенки – это один меридиан, хотя раньше было два. Теперь их объединили, поскольку эти меридианы – и эти органы, у которых эти меридианы, их энергетические пути, они отвечают, естественно, за то, что мы нормально можем переварить пищу, нормально можем ее использовать, и главное, мы можем использовать наше тело, как кто-то сказал из великих, наш организм есть один большой кишечник. То есть мы то, что мы едим. Это наша пищеварительная система. И если вы знаете, что у вас, например, проблемы с позвоночным столбом, или у вас проблемы с желудком, у вас, например, гастрит, панкреатит, или у вас проблемы с суставами, или мышечные контрактуры, ну, то есть слабость в руках или ногах, или у вас болит голова, то это значит, что ваша пищеварительная система плохо работает надо использовать тот треугольник золотой, который нужен именно вам для того, чтобы себя побыстрее восстановить. И последняя система, к которой относятся все железы внутренней секреции, это эндокринная система. В нее входят тоже 4 меридиана, 2 из которых имеют органы, это почки и мочевой пузырь, и два из которых органы не имеют, это тройной обогреватель и перекат, но эти меридианы... И отвечают за то, чтобы наша щитовидная железа была в норме, чтобы мозг получал нормальное количество всех необходимых веществ, чтобы наши мысли были правильные, и более того, чтобы наши клетки множились бесконечное число раз. За это тоже отвечают эндокринные системы. И чтобы наш позвоночный столб и, соответственно, спиной мозг, наш, который находится в позвоночном столбе, вырабатывал как можно больше Тех необходимых телец, которые позволяют нам быть здоровыми, молодыми и активными. Это эндокринная система. Когда мы перейдем к, с вами к тому, как построить свою материальную базу, именно эта система нам будет помогать. Когда мы будем с вами знать все, что касается лично нас, по нашей дате рождения, исходя из того, что уже есть в интернете, и исходя из того, что мы говорим на наших лекциях и на нашем видеоканале, то мы, переходя к карте здоровья, все можем легко обозначить для себя и понять, какой треугольник из этого мы будем использовать. У нас пользуется сегодня дата, например, 7 октября 52 года. Это дата очень известного дата рождения очень известного человека. И мы знаем кого, и более того, этот человек нам будет примером на всех наших роликах. У этого человека, согласно его нумерологической карте и согласно его натальной карте, которая, кстати, легко рассчитывается в интернете, этой информации полно, и на наших роликах тоже. И если вдруг вы что-то не поймете, вы можете всегда задать вопрос на нашем видеоканале. Мы рассчитываем карту здоровья, исходя из даты рождения. Это Останавливаться не буду я на этом, поскольку все это известно. Здесь... Наши системы представлены вот в таком интересном виде. И здесь понятно, что его пищеварительная система, это молодой человек, его пищеварительная система требует как можно больше подпитки и энергетической, и духовной, ну и еще, естественно, и питательной среды. Его э, дыхательная система тоже требует подпитки. И главное, что его эндокринная система, если вдруг он не будет строить свою жизнь согласно своей работе, то есть не найдет себя в этой жизни, то он, этот человек долго не проживет, потому что будет очень болеть. Поскольку любая болезнь нам дана лишь для того, чтобы мы изменили себя или нашу жизнь. Иначе мы будем болеть, потому что мы делаем что-то не то. Не то, для чего мы родились. Для... А для чего мы родились, мы узнаем из нашей натальной карты. В данном случае у нас дыхательная система, которая, как я говорила, состоит из четырех меридианов. Ее э, превращение, э, согласно нашей формуле, составляет всего лишь единицу. Пищеварительная система также единицу. Ну и эндокринная система это целых шесть цифр. Наша формула нашего здоровья говорит о том, что поскольку мы э, рассчитываем нумерологическую карту в истеричной системе, э, позволяет нам... Сказать, что вот здесь и здесь это те крайние моменты в нашей жизни, когда мы практически уже не живем. А значит, что примерно средняя часть от 0 до 10, ну, где-то примерно 4-5, это идеальное здоровье. В данном случае в среднем арифметическим является тройка. Чтобы до нее дойти, нужно для нашего примера усилить дыхательную систему, усилить пищеварительную и ослабить эндокринную. А это значит... Если наш человек не будет строить карьерный рост, то он будет болеть. Исходя из нашего примера, решение э, вертебрологических заболеваний было. Человек занимается спортом. Человек не, не, не, близок к музыке, и это тоже правильно. Главное, исходя из, э, из его э, чисел по дыхательной системе, он укрепляет свое здоровье и свой, свой иммунитет и умеет перераспределить свою эндокринную систему хотя бы для того, чтобы сделать свой карьерный рост, прыжок. ну И мы знаем, что, из, ходя из нашего примера, у человека с семейной жизнью не так хорошо, поскольку дыхательная система, конечно, у нас не такая сильная, как эндокринная, но все-таки она требует подпитки. Если бы это была девочка, то есть женского пола осыпь, то мы бы использовали совсем другой треугольник для женщин используются янские наружные треугольники а вот для мужских представителей используются внутренние треугольники и этих треугольников у каждого угла звездочки всего три три таких и три таких и об этом нетрудно догадаться исходя из нашей матрицы здесь по здоровью Возможно сказать, что у человека есть те проблемы, с которыми он родился. И зная, о ком мы говорим, эти проблемы этот человек решает. Решает довольно успешно. Поскольку без спорта здесь находиться никак нереально в этой системе. Поскольку без правильного и рационального питания тоже никак. И главное, что дыхательные упражнения для этого человека, ну то есть работа с голосом, работа с абдомиальным дыханием, здесь ясно должна быть э, на уровне. Если этого не будет, человек будет болеть. Поэтому секреты здоровья – ключ в том. Первое. Найти, когда вы родились. Посчитать свою натальную карту. Перенести эту карту на э, карту пяти элементов. Посмотреть, какая из систем требует усиления, а какая из систем требует э, контроля. Узнать, какая ваша цифра, ваша цифра баланса. Ну и дальше найти тот треугольник, который необходим вам для того, чтобы вы были здоровы и счастливы. Благодарю!